Всем привет! Пришло время для свежей порции новостей от команды «Универ ТВ». В студии я, Лилия Талипова, и мы начинаем. Фильмы вместо лекции в КФУ проходит кинолекторий. КФУ «Умники» – подробности со школьного образовательного лагеря. Сбой мессенджера «Телеграм». Почему не отправляются сообщения? Казанским федеральным университетом издается свыше 15 журналов. Одним из них является научный рецензируемый журнал «Образование и саморазвитие», который издается с 2006 года. О том, как происходит трансформация журнала в связи с происходом новой редакторской команды, узнаешь в следующем сюжете. Рецензируемый научный журнал Образования и саморазвития был создан в июне 2006 года. Он был основан Валентином Андреевым. Ежегодно в Казанском федеральном университете проходят Андреевские чтения. Они посвящены памяти профессора КФУ, заслуженного деятеля науки Российской Федерации. Судьба журнала была непростая, ему предстояло пройти сложный этап структурного изменения. В свое время вольное сетевое сообщество Дисернет признал журнал Казанского федерального университета образования и саморазвития одним из слабых в своем направлении. В связи с этим ему предстояло пройти этап трансформации которые направлены на исправление ошибок, которые в свое время не были учтены в прежней редакции. Мы начали вот эту непростую работу по ретрагированию статей, по отзыву статей, которые были обвинены в плагиате. И надо признать, что большая часть статей она была вполне оправдана. Учли все эти замечания и в конце прошлого года э, Диссернет дал Итоговое заключение, что все претензии к нашему журналу сняты и опыт нашего журнала будет представляться как лучший опыт трансформации российского журнала. Участие Казанского федерального университета в программе «5.100», которая проводится Министерством образования Российской Федерации в соответствии с указом Владимира Путина, поставило перед университетом новые задачи, которые были также направлены на структурное и идеологические изменения научного журнала образования и саморазвития. Два года назад мы начали перестройку журнала образования и саморазвития. Здесь нам очень сильно повезло. Мы познакомились в то время еще с редактором очень авторитетного British Journal of Educational Technology, профессором Ником Рашби, который после выхода на пенсию два года назад согласился возглавить наш журнал и начать работу по его переформатированию в соответствии с международными требованиями. Новым главным редактором стал авторитетный английский ученый в области образования Ник Ражби, который более 20 лет являлся главным редактором высокорейтингового журнала «British Journal of Education Technology». Профессор Ник Ражби, очень известный ученый. Журнал, который он редактировал более 20 лет, входил в первый квартиль в области «Education». И когда в нашем университете в качестве наших коллег работают такие авторитетные ученые – я думаю, это очень важно для узнаваемости, для продвижения нашего университета. Новая миссия журнала связана с ориентацией КФУ на интеграцию в мировое образовательное и научное пространство, на публикацию в журнале эффективных психолого-педагогических разработок, получивших высокую экспертную оценку в российской и зарубежной образовательной практике и положительно повлиявших на качество образования. Сейчас я вижу на примере своих коллег, что мы проходим через эти болезни роста и начинаем публиковаться в журналах высокорейтинговых. И вот именно эту задачу сделать наш журнал «Образование и саморазвитие» высокорейтинговым мы для себя поставили». Под руководством новой редакторской команды начался процесс трансформации в соответствии с международными требованиями. Работа оказалась долгой и кропотливой, не самой простой, чтобы он был включен в систему Web of Science. На данный момент редакторской команды исправлены все ошибки. Журнал прошел успешный первый этап проверки в Нидерландах и направлен на рецензирование в Россию. Диана Шилова, Леонард Авлетьяров, Универньюз. Будущие киножурналисты и пиарщики открыли для себя детали Generation P.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 к современному читателю, особенно к молодому читателю, мы полагаем, что вот этот подход через кино, через кинематограф, он один из наиболее действенных. Участники кинолектория посмотрели отрывки из фильма Сергея Мондорчака «Война и мир». Анна Глазунова, Роман Зингаров, Универньюз. Елабужский институт КФУ запустил смену весеннего общеобразовательного лагеря для детей. Что ожидает школьника в этом лагере, вы узнаете прямо сейчас.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 В социальных сетях пользователи Telegram массово жалуются на сбои мессенджера. 29 марта многие пользователи подумали, что Роскомнадзор, обещавший заблокировать мессенджер, все же это сделал. Пользователи нескольких стран отметили, что сообщения в Телеграме не отправляются. Он продолжался около трех часов, кажется. В это время я планировал опубликовать несколько постов, и с ним пришлось немного продержаться. Примерно полчаса назад, 40 минут назад, по-моему, все восстановилось уже. Однако основатель мессенджера Павел Дуров в своем твиттере поспешил успокоить всех пользователей. Как оказалось, причиной массового сбоя стало отключение электричества в дата-центре компании. Массовый сбой коснулся пользователей в Европе, странах Ближнего Востока и СНГ. Олег Кашин, Универньюс. Это были все новости на сегодня. Не забывай следить за нами в социальных сетях. До новых встреч!